Спорная территория, видите, вот. Ну, линия фронта вот проходит. Вот это реальная линия фронта. А здесь просто бои идут. Э -э, ух ты! Альгинку все-таки отжали у Укров. Выгнали их оттуда и Новотроицка. А это что за блокпост? Окружающий их. Ну, не знаю. Вот Константиновку наши... Наших, может быть, оттуда и выгонят. Ну, не знаю. Э -э, ладно, я хочу посмотреть вот туда, ребят. Э -э, где наши ребята... Вот смотрите, вот сюда, вот под бахмуткой, вот здесь вот на трассе. Если наши ребята попробуют взять контроль над вот этой трассой, вот видите, здесь колонна еще какая-то появилась, здесь разбить, э, ну, именно укров прижать, и вот здесь отрезать снабжение по n 21 серьезно отрезать, то тогда можно будет брать счастье. Ну, реально, это было бы классный заход. Отсюда они решили сделать, видите, вот поэтому этот кусочек взяли. Вот. Либо отсюда еще с помощью как-то. Ну, я не знаю. Но контроль над теплоэлектростанцией, которая находится возле населенного пункта Счастья, конечно же, для республики молодой нужен контроль над вот этой вот теплоэлектростанцией. Это было бы замечательно, потому что УКРОВ, мало ли что там на уме. Они сегодня одно пока контролируют, а завтра будут уходить, они ее вообще взорвут. То есть в заложниках УКРОВ нельзя держать такие серьезные стратегические объекты, от которых зависит электрообеспечение города большого. Генераторы, не генераторы, это все... Ну, короче, надо взять под контроль, и все, и тогда будет нормально. Вот так вот. И я думаю, что такая вылазка, но ну, здесь очень много работы у казаков, очень много работы, здесь укров немерено. Еще потом надо выстроиться, потом надо перегородить, потом нужно артиллерию пристрелять по дороге, потому что укры обычно по дороге переходит. Потом здесь нужно вот, там где вот бахмутка это, бахмутовка. Ну, много вопросов. Я даже не знаю, как здесь эту территорию взять э, под контроль, чтобы ее потом удерживать. Но, конечно же, счастье было бы отлично. Хотя наши и до Навайдара доходили. Они эти районы знают. Они даже и до Навайдара доходили. И это нормально было. Но это было нормально. Здесь они, в принципе, местный народ, местные казаки, они знают, как здесь оборонять свои же э, дома. Главное, укров отсюда выйти, вытеснить. Ну, вот так.